Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы поговорим с вами о том, а стоит ли пить таблетки при ВСД, неврозе, тревожном расстройстве, панических атаках, повышенной тревожности и другим проблемам, связанным с тревожными расстройствами. Очень часто люди становятся перед выбором, куда идти, по какому пути. Или заниматься психотерапией, или пить таблетки и сидеть на антидепрессантах. И здесь многие думают, что у меня категоричная точка зрения, что пить таблетки ни в коем случае нельзя. Нет, друзья, на самом деле все не так однозначно. Нельзя здесь сказать, что пить таблетки это хорошо или пить плохо. Надо пить таблетки, но делать это правильно и в правильных случаях. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда действительно вам стоит начать пить таблетки. Под таблетками мы говорим о препаратах, которые вам может выписать невролог, невропатолог, психотерапевт, психиатр. То есть это вот представители медицины, это медицинские работники, они имеют право выписывать вам препараты, давать на них рецепты. Соответственно, в каких случаях я рекомендую начать принимать таблетки? Это тогда, когда ваше состояние уже нестерпимо тяжелое. То есть, условно говоря, если вас долбят панические атаки, повышенная тревога, постоянная сильная симптоматика, а еще и добавляются проблемы с аппетитом, сном и повышенную утомляемость, в принципе, и вы чувствуете, что со временем... Вот, как бы с каждым днем силы вас покидают. То есть вам все тяжелее вообще делать какие-то бытовые вещи – вам очень тяжело справляться с этим напряжением, состоянием и вы чувствуете, что вы уже плохо начинаете не то чтобы соображать, а вы плохо можете получать, потреблять, а перерабатывать информацию. То есть вам тяжело смотреть видеоролики на ютубе, читать статьи, книги по нужной вам теме. Вот если так происходит, то, конечно, начинайте пить препараты. Помните, что не все препараты дают сразу же эффект, антидепрессанты имеют накопительный эффект, поэтому Ощутимые изменения вы можете получить спустя только обычно две недели. вот Поэтому первый момент это мы говорим о том, что если состояние уже очень-очень тяжелое, надо пить таблетки, надо пить препараты. Что делать э, в тот момент, когда вы пьете? То есть, это мы говорим о том, что вам нужно принимать решение о том, чтобы пить препарат, в случае, если у вас очень тяжелое состояние. Но это вполне логично. Но. Самое важное, что многие из вас, в принципе, начинают пить таблетки. И здесь это выбор каждого. То есть человеку может быть так проще. И это тоже его выбор. И это тоже хорошо. Главное, чтобы вы подходили к приему таблеток правильно. В первую очередь вам нужно всем понять, что это психотропные препараты. И они влияют на вашу центральную нервную систему, на ваши биологические физические процессы в организме. И это те препараты, которые вам как таковому раньше нужны не были, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть... У вас что-то с вами произошло, из-за чего вам понадобились препараты, которые возвращают вас в то состояние, когда вы себя чувствовали хорошо. Но в этом состоянии раньше вам никакие препараты для этого нужны не были. Поэтому нужно понимать, что если вы используете препараты, то это нужно расценивать как то, что вы купили себе время. То есть вы не купили себе здоровье, вы не купили себе излечение, вы не купили себе хорошее самочувствие. Вы купили себе время. То есть вы взяли, так сделали, чтобы у вас было время решить ту самую проблему, из-за которой вы начали пить препараты. И это, это как бы взаимосвязанные моменты. Почему? Потому что когда человек выпивает препараты и регулярно это делает, он чувствует себя нормально. Но процессы повышение тревожности, процессы эмоциональное обострение, повышение тревожности и повышение его обостренности и тревожного расстройства продолжаются, и он может даже этого не замечать. Замечает он это только тогда, когда начинает снижать дозировку препарата или уходить с препарата вовсе. Очень часто люди начинают снижать дозировку, чувствуя, что у них все хорошо, но проблема продолжала нарастать. Как только снижается дозировка, они начинают чувствовать возвращение всех тех симптомов в еще более сильной форме. Именно потому, что процесс повышения тревожности продолжался. И для того, чтобы этого не было, вам нужно в процессе, пока вы еще принимаете препараты, работать над тем, чтобы уровень тревожности снижать. Очень часто я говорю клиентам, мы должны снижать дозировку, компенсируя это результатами психотерапии. То есть, чтобы вы отказались от препаратов навсегда, да, не на время, а навсегда вам нужно убрать ту проблему которая привела к изначальному приему препаратов поэтому два момента, еще раз повторю первый, невыносимое тяжелое состояние при котором вам сложно работать над собой в этом случае я всем рекомендую начать пить препараты второе это то, что любой момент, когда вы принимаете препараты, неважно, когда вы начали это делать год назад, месяц назад, неделю назад, если вы всю жизнь даже пьете, вы должны понять, что это не решение проблемы, это не покупка излечения, не покупка здоровья, это покупка времени. Поэтому все, что вы сделали, вы купили себе время. И в это время вы должны работать над собой в рамках психотерапии, в рамках работы самостоятельно с эмоциональными тревожными реакциями, с своим мировосприятием, мышлением и убеждениями. То есть это то время, когда вы должны самое активно работать над собой, чтобы убрать как раз ту причину, по которой пришлось пить препараты, а именно обостренное состояние вследствие постоянного повышения вашей тревожности. Далее, что я рекомендую еще, а есть определенные такие нюансы про поводу того, что пить. Да, то есть мы говорим, в каких случаях пить, как пить, и теперь вернемся к вопросу, что пить. Нужно понять, что антидепрессанты имеют накопительный эффект и рас, рассчитываются на долгосрочную перспективу. То есть что вы их принимаете, например, курсом двух-трехмесячным, иногда и полугодовой. Но здесь все зависит от того, как это выпишет. Далее, что не все антидепрессанты дадут вам хороший эффект. Но об этом мы уже с вами будем говорить уже в других видео. Поэтому, если вы еще на канал не подписаны, прямо сейчас нажмите кнопочку «Подписаться» и следите за новыми видео. Я обещаю, что я буду их регулярно публиковать и э, момент что пить да? то есть, есть антидепрессанты, это долгосрочный эффект, сразу ориентируйтесь, что вы будете пить не меньше чем 2-3 месяца и есть ситуативные транквилизаторы к ним относятся то есть, феназепамы, различные другие группы успокоительных которые могут быть даже более простыми, например там, не помню точно, потому что не разбираюсь в них, могут быть такие как Фиварин, э, персен то есть э, фенибут, то есть такие, которые ситуативно принимаются для того, чтобы прямо сейчас снять острое состояние. И вот здесь главное, чтобы вы понимали, что для вас сейчас проще. Если проблема у вас, в принципе, терпима, но моментами плохо, используйте ситуативные. То есть как бы старайтесь использовать те препараты, которые подходят именно к вашему сейчас состоянию, вашему периоду. Если же вы чувствуете бесконечно тяжелое состояние на протяжении недели, в ежедневном режиме, то, конечно, лучше переходить на антидепрессанты, чтобы вы э, все время были чувствовали себя хорошо. Но если в целом вы себя чувствуете более-менее нормально, и только моментами наступает обострение, то здесь лучше использовать ситуативный прием препаратов, потому что вы таким образом его сможете регулировать. Даже регулировать размер таблетки, которую потребляете. То есть При этом вы как бы будете использовать только самое необходимое, от этих препаратов они весь мы знаете вот мощнейший эффект антидепрессантов потому что многие чувствуют там, побочную симптоматику это усиление каких-то симптомов проблемы с аппетитом там повышение веса и чувствуют люди что у них повышено снижено допустим мышление в принципе способности то есть есть побочный эффект поэтому здесь чем чем слабее сами препараты как бы чем они вот знаете как, как будто впритык да? вот еще бы чуть-чуть и препарата бы уже не хватило или еще бы чуть-чуть и уже было бы много, были бы побочные поэтому здесь нужно искать тот препарат который конкретно в вашем случае решит вашу проблему, чтобы вас привести в нормальное состояние не всегда нужно сильными антидепрессантами этого добиваться, этого можно добиться и ситуативными транквилизаторами успокоительными, поэтому Ориентироваться нужно именно на ваше нормальное состояние. Вот. Поэтому еще раз давайте повторим три момента. Первый. Пить антидепрессанты только в случае, если у вас тяжелое невыносимое состояние, мешающее работать над собой. Второе. Любые препараты, когда мы принимаем, мы покупаем себе время, а не лечение, поэтому нам нужно в это время заниматься тем, чтобы результатами психотерапии самостоятельно, либо с кем-то добиться возможности отказа или снижения антидепрессанта или любых других препаратов. И третий, нужно принимать те препараты, которые соответствуют вашему случаю. Если вы ситуативно чувствуете ухудшение, то, считать, то лучше принимать ситуативные препараты и не переходить на более тяжелые антидепрессанты. Если состояние 24 на 7, то переходить на антидепрессанты, которые дадут вам накопительный эффект и позволят в целом себя чувствовать хорошо. Вот такие рекомендации я мог бы дать каждому, кто обращается При этом зачастую очень частый вопрос напоследок Это мешает ли прием препаратов в психотерапии Это не мешает, потому что это практически работа с разными направлениями То есть может быть это одна проблема Но направления, в которые работаются, они совершенно разные Они не взаимосвязаны Любые препараты работают на ваше физическое состояние А любая психотерапия на ваше эмоциональное состояние Поэтому они не взаимосвязаны Наоборот Зачастую, если это полностью не убирает все ваши реакции до нуля, хотя обычно такого не происходит, всегда человек чувствует страх, просто может не физически его чувствовать, а именно эмоционально. Поэтому для того, чтобы работать с психотерапией, достаточно просто понимать, возник ли страх или нет. Если препараты глушат все напрочь, то, конечно, это будет вредить. Но если они просто снижают степень реакции, то этого достаточно, чтобы определять их и прорабатывать. Если у вас еще остались какие-то вопросы э, к, по этой теме, обязательно прямо сейчас переходите в комментарий, пишите эти вопросы, я сниму на них видео ответ в следующих видео. Большое спасибо за внимание. Всем пока, друзья.